Расчеты ОТРК «Искандер-М» приступили к проверке боеготовности в Западном военном округе. Военнослужащие Западного военного округа развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе начавшейся плановой проверки боеготовности в войсках ЗВО. Развертывание комплексов происходит под прикрытием пехоты, передает звезда. Подразделения были подняты по учебной тревоге, командиры приступили к постановке задач личному составу. Командование отметило, что главной целью маневров является проверка выучки и слаженности действий ракетчиков. Военнослужащие отрабатывают различные сценарии, в том числе маскировку отрок и отражение ударов диверсионных групп противника. Кроме этого, на практике проверяется инженерное и фортификационное оборудование. Отмечается, что учения служат также для введения в строй молодого пополнения. В ходе проверки новобранца набираются опыта в условиях, приближенных к боевым. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в Коломенском КБ машиностроения «Холдинг высокоточные комплексы». Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет – баллистические и крылатые. «Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км малоразмерных и площадных целей ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах. искандер М на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону.